Я рад всех приветствовать в первом уроке. Вы смотрите курс «Криптовалюта для чайников». Почему я так назвал? Потому что основное отличие данного курса от большинства тех, которые я записывал до этого, он предназначен в первую очередь не для трейдеров. Он предназначен для всех тех, кто использует, вообще покупает товары, использует какие-то услуги и хочет за них производить оплату. И вот один из методов оплаты – это криптовалюта. Много общаясь с друзьями на различные темы трейдинга и криптовалюты, я начинал, начал понимать, что большинство, практически все, вообще на самом деле не представляют, а что это такое криптовалюта. Да, кто-то слышал, да и многие слышали, но реально, вот что это такое, как это взять, где это потрогать руками и как это использовать, не, практически никто не представляет. И вот я хочу, чтобы данный курс восполнил этот пробел чтобы у вас появилось в арсенале еще одно платежное средство наравне с теми же фиатными, просто ну, обычными деньгами или банковской картой. На самом деле, если соблюдать основные там, методы предосторожности и знать не, не так много, знать для того, чтобы безопасно и надежно пользоваться этим средством. И многие ну, в других там а развитых странах, типа там США, Сингапур, это вообще нормальная практика расплатиться криптовалютой. Какие еще есть преимущества, которые дает криптовалюта? Это возможность анонимно, ну, скажем так, условно анонимно в любой точке мира. Но самое главное, что платеж может быть очень дешевым. И вы там можете оплатить там 100 долларов, а можете оплатить там 10 тысяч долларов или миллион дол долларов, а свадь возьмут комиссию минимальную. Это одно из самых дешевых средств совершить платеж удаленно при помощи криптовалют. Здесь есть плюсы, есть качественные минусы. То есть Самое главное, что здесь нет регуляторов и почему этот нужен курс вам прослушать. Потому что, если вы потеряете свои средства, восстановить их нет возможности в большинстве случаев, потому что все происходит на уровне математики, на уровне там, блокчейна, что-то такое, будем говорить. Но самое главное, вам некогда будет обратиться, пожаловаться, поплакаться, и деньги вам никто не вернет. Для этого просто нужно соблюдать некие правила, и правила безопасности, чтобы эти деньги у вас не украли. Опять же, пожаловаться о том, что у вас украли там... Деньги будет некому. И внимательно следите законодательством стран, особенно если вы в какой-то стране там планируете использовать криптовалюту, но ну, все-таки поинтересуйтесь, а не преследуется ли это на уголовном уровне. Есть такие страны, где криптовалюта запрещена, а в каких-то ну, большинстве страх стран она разрешена или там, не зарегулирована, соответственно, тоже ее можно использовать. Такие краткие рекомендации. Курс этот можно легко там в таком фоновом режиме пройти приблизительно там за пару недель или за месяц. Но самое главное досмотрите его до конца, чтобы вы опять же не что-то там где-то урывками послушали и не пытаетесь использовать. А в самом конце будут тоже важные вещи, которые пригодятся вам. И именно первая часть она такая теоретическая будет, вторая часть будет уже более практическая. Чтобы вы знали, что такое кошелек, как его открыть что он из себя представляет. И если вы весь курс просмотрите, вы можете использовать спокойно, надежно, не рискуя потерять свои деньги, еще одно средство платежа, такое как криптовалюта. Пройдя этот курс, вы поймете, что это удобно и отказываться от этого совершенно не нужно. Я думаю, что через 3-5 лет вообще понятие пойти и расплатиться криптовалютой в кафе, это будет также обычным таким же обычным делом, как расплатиться банковской картой или отдать наличные. Даже сейчас уже э, чаще расплачиваются карты, чем наличными. Возможно, что э, банковские карты, там какие-то безналичные формы оплаты будут действовать наравне с криптовалютой. Я считаю, что будущее за криптовалютой есть, и поэтому поторопитесь узнать о ней пораньше, чтобы не упустить этот э, важный, интересный момент, какой расскажу в процессе курса. Почему сейчас можно... И нужно начать использовать криптовалюты. До встречи в следующих уроках.